Всем привет, с вами Эдуард Гринько. Последние лет 9 я занимаюсь бизнесом и с 2007 года я занимался автомобилями. И несмотря на то, что этот бизнес хорошо продвигался в Литве, особенно до кризиса 2008 года, все было хорошо, за исключением того, что бизнес съедал все мое время и на личную жизнь времени просто не оставалось. Сегодня уже более 5 лет я занимаюсь другим бизнесом. Мой бизнес сегодня полностью автоматизирован. И по этой причине он дает мне возможность много путешествовать. И за последние три года я побывал более чем в 30 странах мира. И треть этого времени я провел в экзотических местах, на разных островах. То есть бизнес позволяет мне делать это тогда, когда мне это захочется, и на столько времени, сколько я пожелаю. А все потому, что сегодня там, где есть интернет, где есть компьютер, там и находится мой бизнес. Он не привязан к какой-либо стране. И причина, по которой я вообще записываю это видео, те, кто считают, что за последние несколько лет ваша жизнь абсолютно не изменилась, но у вас есть огромное желание что-то изменить в вашей жизни, у вас есть серьезные амбиции, у вас есть цели. То, кто считает, что тысяча, две тысячи долларов в месяц – это не предел мечтаний, и те, кто стремится сегодня зарабатывать несколько тысяч долларов в месяц, те, кто хотят выйти на 10 тысяч долларов в месяц, вы будете работать в полностью автоматизированной системе, в онлайн-бизнесе. И если вы точно так же хотите путешествовать по миру, вы хотите быть полностью свободным человеком, все зависит от вас. Ссылки под видео вы видите на экране. Связывайтесь. Всего хорошего. До свидания.